Доброе утро, друзья. Начать я хотел бы с цитат Зеленского. Во-первых, в четверг Зеленский выступал перед Евросоветом. Прошло это достаточно давно, но скандал продолжается до сих пор. Дело в том, что там Зеленский выставлял оценки различным государствам Европы. В частности, он оценил Францию на 4 с минусом. Грецию, Германию и Португалию поставил троечку. Венгрию он и вовсе смешал с дерьмом за ее позицию по отношению к Украине как вы понимаете, когда на пиццевет приходит пьяный завхоз и начинает выставлять оценки учителям, реакция будет, безусловно, отрицательная. Именно это здесь и произошло. Как пишет Франкфурт Сайтнг, в своей речи Зеленский настроил против себя глав правительств Европы. Еще одна цитата Зеленского. Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов. Можно подумать, что у Зеленского началась, наконец-то, адекватная реакция на происходящее, но чтобы не возникало никаких сомнений, еще одна цитата. Я не буду комментировать слова Зеленского, приведу лишь в пример фотографию губернатора Николаевской области Кима, который на фоне памятники героя Вальшанцам пытается убедить окружающих в том, что э, герои Великой Отечественной войны именно с киевским режимом. Ну, а чтобы было понятнее, напомню, вот там виден флаг под которым воевали герои Альшанса, напомню, он запрещен. Причем не только киевским режимом, он был запрещен значительно раньше. Теперь тема, которую я редко поднимаю, это биолаборатории. Не поднимаю ее по известным причинам. Когда об этом говорит Министерство обороны России или наши источники, сразу возникает сомнение, что это агитация и пропаганда, что все на самом деле не так. Вот что пишет британская Daily Mail. Инвестфонд Розумон Сенека, который связывает с Хантером Байтоном, финансировал компанию Метабиота. Та, в свою очередь, работала на военного подрядчика Бленгенвич, который подстроил биолабораторию в Одессе, где, по утверждению Дейли Мелл, анализировали смертельно опасные болезни и биологическое оружие. Это британская газета, которая никакой русофилии не страдает. Ну а вот Бандершат на фоне заката вчера. Он действительно прекрасен. Судя по фото, там насекомили не только склад ГСМ, но и СБУ, а может быть что-либо еще. При этом удары были ювелирно точны. Мэр подтверждает, что жертв среди мирного населения и разрушения живых домов нет. В целом, как я и предполагал, после удара по Бердянскому, в результате которого был затоплен БДК «Саратов», российская авиация наносит мощные ракетные удары по всем складам, причем сейчас упор делается именно на базы горючих смазочных материалов. И да, Министерство обороны России подтвердило, что вчера в районе Севастополя был сбит украинский БПЛА. А вот сообщение с той стороны мушки. В нем интересен не столько хаеша матах и маторакетах, сколько карта. Взгляните на нее внимательно, и сразу вы поймете, почему э, сторонники и симпатики киевского режима уверены в том, что до разгрома российской армии осталось не так много времени. Ну и а на этом фото вы видите Саумста, которую бросили в ВСУ под Трастенцом, о взятии которого они рассказывали вчера. Теперь они скромно заявляют, что бои продолжаются. В принципе, здесь это действительно факт. Бои там были. И по факту все, в общем-то, и хуже, и лучше. Как сообщают местные жители, местная тероборона с остатками ВСУ, которые все бродят по тылам, уничтожили блокпост возле Тростенцау. Уничтожили один танк. В результате ответного удара там потеряли САУ. Отошли, рассосались. Но они появятся снова и снова и снова до тех пор, пока не появятся... Действительно, группировки по очистке тылов фронт. Они появляются, но ну, началось это недавно. Вот сейчас не зашли в Славутич. И так постепенно это будет, но будет не мгновенно и не быстро. Основные же боевые действия, активные боевые действия, именно с наступательного, с наступательного характера, шли между Изюмом и Славянском. Там была разгромлена группировка ВСУ под Каменкой. Она отошла в старую каменку, маленькое село, я об этом говорил. В общем, в результате там собрали довольно приличные силы, где-то порядка трех батальонов, несколько десятков единиц бронетехники и буксируемой гаубичной артиллерии. Но так как местность, я там хорошо знаю ее, я неоднократно ходил на байдарке в этих местах, отдыхал в этих местных худших лесочках в общем, местность не приспособлена к обороне. Вот эти очень маленькие, там, в несколько домов в поселке, тем более наполовину заброшенные, не, не могут служить серьезными опорными пунктами. В общем, в результате отработали по этой группировке и калибрами. По Каменке отработал вообще солнцепек, выжих там все на... и пополам. Потери я даже предсказывать не берусь, но вот это колоссальное количество. В результате бои откатываются все ближе к Славянску. Там есть еще одна... Такая деревенька в три дома, три улицы Краснополя, которая, она же долина, которые лежат прямо на трассе. Вот, видимо, там зацепились этой ночью ВСУ. Ну и, в общем-то, удержать эти позиции нереально. Вот. Утренняя сводка Герштаба ВСУ достаточно скучна. Она традиционно на 90% посвящена описанию того ужасающего состояния, в котором находятся вооруженные силы России. Они пьянствуют, они бегают, они меняют спирт... на спиртное бензин. Ну, в общем, все очень плохо, отвратительно и так далее. В самом конце сообщается о том, что на Донбассе было отбито 7 атак противника. Естественно, не уточняется, где именно и с какими результатами они были отбиты. Очень скромно упоминается о том, что сбит всего за сутки лишь один самолет, правда 12 БПЛА и несколько крылатых ракет. Авиация ВСУ наносит удары по заряне определенным командованием целями и уничтожает противника. Где именно она уничтожает и какими силами тоже не сообщается. К другим новостям. К Босфору неожиданно приплыла вторая мина, которую криворукие специалисты ВМС и ВМСУ устанавливали под Одессой. Но это будет происходить и дальше. А вот один доллар, как вы заявил вчера, Байден стоит 200 рублей. Я не знаю, кто готовит Байдену сводки, но люди там занимаются, по-моему, агитацией и пропагандой. Я бы с удовольствием продал по 200 рублей любую сумму. Если не хватило бы, занял у соседей, думаю, они бы тоже не отказались. И да, он еще обозвал Мари Мариуполь метрополем. Не знаю, что вызывало у него аналогию с отелем, но, может быть, он там когда-то бывал. Штавт бит предупреждает, что хлеб, что будет стоить в Германии, скоро 10 евро. Это, наверное, потому, что они ввели против нас санкции. Немного маразма. Германские федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях, вплоть до уголовных, за использование за знака Z. Я так думаю, что Z нужно просто исключить из алфавита, и тогда всем сразу станет легче. И дабы поставить точку про весь мир с нами и русском газе, приведу одну цитату. Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь Европе. Потребуются годы, чтобы доладить поставки газа из Катара. Говорить, что сегодня я могу обойтись без России и утверждать, что Катар или другие экспортеры могут заменить ее, просто смешно. Это чушь. Этого не произойдет. Это госминистр по вопросам энергетики Катара. Ну, а по мнению Financial Times, вот так выглядят украинские беженцы в Европе. Ну, и чтобы поставить уже окончательную точку на утренних новостях, BBC пишет о том, что русские солдаты доедают последних ежей. Через три дня, когда ежи закончатся, они придумают еще что-нибудь новенькое. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.